мое и душу, жизнь мою и смерть и все, что еще не спето, место в твоем раю. Только оставь мне ту, которую я люблю. немного света лампочка в 30 ватт перегорит и это за новый спускаться в ад а мы все летим не глядя на ледяном краю А мало ли, что там завтра Я знаю судьбу свою Вот она ждет одна